Всех, ассаламу галайкум, братья мои таджики. Всех зигую. И я думаю, что вам всем пора подписаться на мой канал. Потому что большое количество процентов э, сидят и смотрят без подписки. Считаю, что это максимально неправильно. Господа, вам максимально надо пропердеться, пропердеться хорошенько и подписаться на мой канал, ибо в дальнейшем будет очень много контента. Я думаю, спустя месяца на Ютубе со всеми вами надо мне познакомиться, чтобы вы знали, кто я такой, и в дальнейшем делать очень много контента. Все.